Всем привет! Всем привет! Приветствую вас на своем канале Кассандра Астра. Давно не снимала видео прогноз под названием «Планетный тренд», но решила вот сегодня, так сказать, созрела. Итак, помогать нам в добыче информации будут авторские мои астрологические карты. Ну, как авторские. Они подвязаны к классической астрологии, которая стоит на рельсах классической астрономии. Так что это не совсем мой продукт. Это продукт Вселенной, дорогие мои. И, конечно, наши камушки, помощники. Итак, планетный тренд, номер какой-то там будет в названии написан. Это прогноз общий, но поверьте мне, каждый из вас услышит что-то свое что-то себе поймет услышит получит подсказку и так я начинаю и будет у нас какая-то подсказочка тут еще и так что же нам вот это такая разнарядка, тут такая раскладка, а камни упадут как планетки, прямо как планетки упадут камни. Итак, ну скажем так, на ближайшее будущее на сегодня и на ближайшее будущее. А в голове, так сказать, около вас какие-то лежат заботы, связанные с вами и каким-то коллективом. То ли это работа, то ли это семья, но возможно это скорее всего работа или какое-то ваше хобби или новая дополнительная работа. Но чувствую так, что внутренне вы где-то может быть сомневаетесь немножко и возможно на сегодняшний момент, вот прямо на сейчас, вы не очень довольны своим как бы немножко физическим состоянием. А девушки-женщины немножко недовольны своим каким-то внешним э, состоянием по сравнению с другими людьми. Возможно, у вас по, по сравнению с другими девочками де, девушками что-то вам не нравится. Может быть, вы думаете, что вы в чем-то до них не дотягиваете. Теперь переходим к отделу, отвечающему за деньги, за встречи скажу так, что вот на сегодняшний момент, вот как есть, так есть, каких-то больших улучшений нету. И, возможно, через две недели появится определенная напряженка, лишние расходы, ваши расходы, связанные, возможно, смею предположить, возможно, это связано в том числе с какими-то домашними темами или конкретно с домом или возможно это связано с машиной или знаете когда мы что-то детали какие-то в машине меняем или ремонты какие-то в общем дом машины я бы сказала это вот такое вот такое вот, что на поверхности. Возможно, там другая тема. Но вообще на сегодняшний момент немножечко, немножечко вот тут есть, я вижу. Потому что не зря тут выпал, тут даже демон немножечко тут выпал. Но финансы, может быть, поют романсы. Но а, поют романсы, потому что, э, может быть, меньше работы было последнее время. Или вот, то есть они сейчас, дорогие мои, ваши финансы напрямую... Особенно через, скажем так, через три недели очень мощно будут зависеть от вашей, я бы сказала, загруженности. Переходим дальше. Дальше у нас вот тема и поездок. И, э, ну, скажу так, все, что запланировано на ближайшие две недели, оно стабильно произойдет. Оно вот как есть, оно так и есть. Какая-то маленькая червоточинка, но это не авария, ничего. То есть это все стабильно, но какие-то, возможно, перемены связанные с поездками может быть тут еще э, могут быть произойти через три с половиной недели ну как бы сказать внезапно появится причина куда-то съездить вдруг возможно это будет связано с каким-то мужчиной э, возможно вам это не надо будет но вот придется это как бы в противовес в противорез вашим желанием тут немножко есть почему потому что карта марса когда она вот так лежит она слишком она гипер она слишком усиленная, она изматывающая, она даже где-то агрессивная. То есть я бы вам хотела сказать, что через две недели, там будет 10 дней, когда надо быть очень осторожным, осторожной все-таки, не агрессивно ездить, все, что связано с дорогами, в том числе, допустим, Возможно, определенные через три недели могут быть определенные разногласия с, с братьями и сестрами. Может вот какой-то появиться камень преткновения, какое-то напряжение. Но Во всяком случае, вам не надо, не стоит им завидовать и не стоит как-то упрекать брата или сестру. Вот в указанный мною период, с момента, вот как вы включили видео, не надо, может быть, упрекать в чем-то, вот, потому что может очень. Вы можете получить в ответ достаточно резкий отпор. Теперь тема, как бы, связана и с домом, и все. Ну, скажу с домом, вот как есть. Вот как есть с домом на ближайшие две недели. Через три недели лежит камень такой краеугольный. Но ну, это возможно такой «неси свой крест», можно сказать, вот так, да. Может быть, что-то вам покажется немножко болезненным в домашних темах. Но карта говорит, если будешь уступать... Вот как, тут карта нормального Марса, да, не, так сказать, не перегружай свои энергии, не выпускай свои энергии в противорез, как бы в конфликт тут сильно не вступай, и будет все неплохо, включай мягкие такие женские даже энергии, даже, дорогие мои силы, сейчас мужчина-парень меня смотрит, включай женские энергии, и все будет очень даже неплохо, но, возможно, Возможно, немножко будет перегрузка в теме денег, я бы сказала. В теме денег по детям, может быть, и так. То есть у кого есть дети, может потребовать внезапных каких-то вложений или урегулирования каких-то конфликтов, связанных с поведением ваших детей, в том числе. Тут вот такая карта на денег, но она в перегрузке лежит, и поэтому... поэтому... На что-то вы будете внутренне надеяться, но не факт, что это как бы сработает. Я бы сказала так, тут вот такая... Параллельная линия получается на кого-то, на Бога, на черты надейся, но сам-сама не плашай. Вот тут так. То есть надейся только на свои старые ресурсы, старые заначки. Вот так сказать, если... Значит, в теме, может быть, кто одинокий, в теме познакомиться. Ну, ближайшие две недели. Ну, не знаю даже, что тут вам сказать. Как-то прямо... Очень фантазийно можно попасть в какую-то, знаете, как романтическая такая э, любовь, но она немножко будет самообманная, даже немножко вот такая вот эта фантазия не те. Потом может пройти месяц. И персона окажется другой. Возможно, даже эта персона потребует каких-то вложений. Даже если вы девочка, а парень, может, какой-то ищущий выгоду в отношениях. Или который трясет, как грушу своих девушек, женщин. тут вот Вот тут. Есть предупреждение в эту тему. Идем дальше. Тема рабочих отношений, добычи документов, может быть, связанных с, архивах, в, с архивами. Ну, скажу так, что рабочие отношения неплохие. Возможно, возможно через два месяца вы захотите вырваться в другую работу или в дополнительную, или как-то ваше хобби сделается, работой. Ну, скажем так, будет происходить процесс. Но на данный момент вы достаточно так сказать, зацементированный, вот там, где вы находитесь, там и находитесь. Если происходит у вас сейчас внутренний процесс поиска, а почему так, а почему вроде и работа, а вроде что то в деньгах не хватает, а что вот тут как делать, какие-то фантазии, ловите, может быть, если вы не дева по гороскопу, если вы не сентябрьская дева, ловите идеи, ловите какие-то флюиды, может, чужие идеи, Погружайтесь в какие-то фантазии, возможно, там, но не сейчас, а через три недели вам придут какие-то подсказки. Возможно, тут надо. Возможно, тут нужна помощь, как бы общение, внутреннего общения. Сейчас на кладбище не пойдешь, сейчас такое время года внутреннего общения, или зайдите в церковь, помяните умершего персону у кого-то из вашей родни, а потом вот может произойти такая подсказка, она даже и во сне, а может даже и не во сне, может вот вы на обратном пути из церкви поедете, зайдете в троллейбус или зайдете в магазин, и какие-то фразы будут чужие летать, чужие обрывки, чужих разговоров, но тем не менее это будет вам какая-то подсказка, то есть вот даже так может быть. Теперь переходим в тему, так сказать, партнерства, может и начальства. Ну, по партнерству не так плохо, но через три недели может немножко что-то вас как бы напрячь, ну, в каком смысле напрячь, ну... Но... Опять же, это будет вам такой звоночек, что вы где-то не подсуетились и немножко подстройку не доделали. Может, не то, что не сделали, не доделали маленькую подстройку под, под того партнера, с кем вы работаете или с кем вы живете и спите в одной постели. Карта вот такая, которая призывает защищать. Не так вот, когда мы ловим удачу, звезда упала в ладошку. Нет, карта говорит, защищай свои интересы. Ты можешь в такой период немножко терять свой какой-то авторитет. А когда мы теряем авторитет, мы сталкиваемся с не очень, может быть, корректным отношением к нам. А э, работа это тоже важно, но семья это вообще, когда мы чувствуем, что вдруг падает наш статус в, честь, в связи с каким-то событием. То есть вот тут будь многогранно, будь многогранен, через две с половиной недели Меняйся, другую маску одевай, может быть немножко вот, даже если женщина, купи новый халат, вот даже вот, домашнее что-то, если красивый халат, или если ты хочешь, ходишь ходишь э, в майке, поменяй на более яркую, да? ну, что-то такое, раз такое перемену сделай, такое весеннего характера. Идем дальше. Есть ли какие-то тут такие сильные, скажем так, опасности, опасности? В чем тут опасность? Опасность может связана, возможно, с вашими текстами или с ненужными поездками, не туда, куда вот надо. Может быть, вот даже с этой темы-то и начала я этот вот трактовку. У вас внутренняя неуютности за какой-то количество какого-то группы людей, которые, возможно, вас просят куда-то съездить, и вы чувствуете, вы как предчувствуете, но ну, не хочу я туда ехать, знаете, вот как командировка, надо, не хочу, вот внутреннее, ну такой явной опасности нет, возможно, тут больше предчувствий, дорогие мои, но все-таки тут предупреждение есть, береги, вернитесь назад в видео, я тут сказала, думай о том, что ты говоришь, контролируй свои тексты, ну, тут еще из опасности, но ну, можете немножко даже простудиться. Вот это тоже есть, как бы, как бы, береги и от сквозняков, и от выхода из двери на улицу. Вот так вот тут вот лежит. Потом что? Какие-то в вас э, находятся надежды, а может даже и какая-то шальная помощь вы ожидаете от людей, связанных для, которые для вас иностранцы. Потому что слишком много, допустим, Ваши поездки далеко за границу, может быть, она есть, но, может, вы сейчас в ней находитесь, кто-то из вас, да? А потом, может быть, через 2-3 месяца вы что-то планируете, но там очень большие напряженки идут. То есть это может быть на уровне фантазии, на уровне плана. Но колесо фортуны хочет вас туда отвезти. Какие-то счастливые для вас течения хотят вас туда, вот куда-то за границу свозить, отвезти, найти как, ну... Может быть это гости, может это родня где-то, вот, но именно загранично. Тут вот на сегодняшний день, скажу так, э если вы сидите дома и сидите месяца два-три дома дальше и не думайте о каких-то мощных таких очень переездов именно за границу вашего государства. Не за границу вашего города, в соседний город, нет. Тут и, и, и тема идет про государство. Теперь... <с 1962> так, что как бы там ни было, вы как-то тихонечко, планомерно передвигаетесь э, навстречу какой-то своей вот выставленной цели, она у вас идет, и, возможно, через месяц произойдет такое событие, которое, которое вам даст подсказку, или вот оно от откорректи... Или оно, или оно откорректирует ваш путь к своей цели. Ваш путь, может быть, к большим целям. Тут вот смотрите, что да как. Просто надо смотреть по сторонам. Это событие немножко провокационного характера. Ну да ладно, не буду я вас тут типа пугать или что-то такое, отговаривать от чего-то. Единственное, могу сказать, может быть, может быть, через две недели, если у вас мама живая или бабушка, может быть, прислушайтесь к этому совету. Вот, или попросите совета в какой-то теме. И вот продумайте, проанализируйте. Потому что этот совет будет напрямую связан с вашим прохождением к вашим целям. В теме друзей возможны ваши, может быть, ну, не то, что не согла, почему-то слово несоглашение, несогласие летает. Если у вас с друзьями какие-то недомолвки были, эм... ну, возможно, через три недели все-таки улучшатся ваши отношения в теме друг, но тут почему-то есть связь немножко с деньгами, может быть, знаете. Мы человек умный, не надо вам такие советы давать, но на всякий случай хочу сказать, что хочешь потерять друга или подругу, одолжи, одолжи денег. Да? То есть вот с этой темой тут очень осторожно, вот на всякий случай. Вот на всякий случай. И будут ли всплывать какие-то старые тайны. Может быть кто-то из друга или подруги, из друг или подруги вас может быть чуть-чуть, ну, если вы боитесь, вот чего-то боитесь, ну, не надо так сильно бояться. Сильно какие-то ваши тайны в ближайший месяц я не вижу, что они всплывут. То есть не надо бояться. Вот не всплывут. Нет. И если вы боитесь, предаст ли вас кто-то на работе, ваш какой-то там, ну, не косяк, может, какую-то хитрость, всплывет, не всплывет. Нет, пока не всплывет. Все тут нормально. Вот, я бы сказала так. Ваши тайны... Пока что охраняются Нептуном, я даже больше вот так скажу. И подсказка от Кассандры. Подсказка от Кассандры называется Сложный Плутон. Что такое сложный Плутон? Ну вот, осторожно. То есть такой период, верь в себя, доверяя, если только родня по женской линии вот тут идет. Тут очень осторожно. Но, во всяком случае, ближайшие две недели будь внимательна! Новый человек, может быть, кто познакомился, девушка, не ходи к нему, типа, в гости или куда-то, встречайся на нейтральной полосе. Вот такой момент. Новый человек на работе, не доверяйся, как бы сладок он или она не был, не была как бы сладка эта персона. Вот, дорогие мои, такие вам подсказки от Кассандры. Буду благодарна за лайки, за донаты и до встречи. место у параши обалдеть